Всем привет, дорогие друзья! С вами Урушихара. Я немного в другом скине, это сейчас не суть дела. Я хочу объявить, что участник вер-веги 9050 больше не является участником моей команды Урушихара. Он исключен по обстоятельствам по непри. Ну, короче говоря, по обстоятельствам таким, что пока что я их не могу огласить из-за того, что. У меня есть особая причина. но ну, а так с вами был Ироша Запомните, ве Геги больше с нами нет, и больше он к нам не вернется в команду, это мое последнее предупреждение, не предупреждение, а условия. Всем пока.